нигде так органично не сплетаются прошлое и настоящее, как Сочинский автовокзал. Когда-то очень красивое и чудом уцелевшее здание. Оно было построено в 1967 году. Это памятник советского модернизма. Именно оно открывает наш ролик, в котором мы будем сравнивать хронику и современный облик города. Предупреждаю, это будет очень интересно, но очень грустно, ведь мы увидим с вами, как деградировала среда и архитектура вокруг нас. Это второй выпуск из цикла. Сквозь время». Автовокзал способен обслужить за час 500 пассажиров. Здесь же производится предварительная продажа билетов на междугородные рейсы и для проезда в аэропорт. Витражные окна, через которые были видны панорамы города, сегодня скрыты за толстым слоем павильонов или просто заделаны пластиком. И так уже очень-очень много лет, вряд ли сегодня найдется человек, который помнит этот автовокзал таким, каким его задумывал архитектор. Может быть, где-то там еще таится наше прошлое, которое зовет нас, зовет посмотреть на тот автовокзал, который был воздушным и легким. Он казался просто прозрачным. Кстати, помните сцену из бриллиантовой руке? Она снималась тут. Но... Может быть, на втором этаже осталась та красота? На втором этаже также находятся кассы, зал ожидания, комнаты отдыха, автобусных бригад и транзитных пассажиров. Сегодня аллажерию перестроили в офисное здание, в гостинице и, можно сказать, в такой торговый центр. Но справедливости ради хочется сказать, что сегодня автовокзал выглядит намного красивее, чем 10 лет назад. И пускай у нас нет тех красивых витражных окон, но зато сюда может подняться любой желающий. А у автовокзала самая спокойная судьба из всех героев нашего сегодняшнего ролика. Он пережил тяжелые 90-е и устоял в Орожске 10-е. А сегодня у него есть шанс восстановить былую эстетику. А мы с вами можем понаблюдать красивые панорамы города, на которой... Не хватает одной культовой гостиницы. Сочи строила вся страна. Из за холустного провинциального городка он превратился в современный город-курорт. Семиэтажное здание гостиницы «Чайка» стояло на том месте, еще когда вместо этой привокзальной площади был частный сектор. Но в 1976 году сюда загоняют бульдозеры. Дома сносят, а площадь благоустраивают. И теперь туристу ничего не мешает наблюдать из своего шикарного номера автовокзал, ЖД вокзал и круглые ЖД-кассы. Рестораны, кофейни и невероятно красивая неоновая вывеска. Именно этот набор получал советский турист, заезжая в этот отель. Сегодня уже этого ничего нет. В страну пришли 90-е, Союз распался. От привоксальной площади практически ничего не остается. Вся она превращается в огромный рынок с челноками. А муниципальная гостиница «Чайка» потихоньку приходит в упадок и запустение. В 2004 году принимается решение о ее сносе. Идея строительства многофункционального комплекса на месте муниципальной гостиницы «Чайка» родилась еще в 2004 году. Однако у компании «Юмака», которая получила право реализации проекта, тогда ничего не получилось. Грунтовые воды стали причиной задержки строительства. Потребовались дополнительные изыскания и новые проектные решения. Затягивать поиски инвестору никак нельзя. Сроки строительства оговорены контрактом. За три года на месте бывшей гостиницы «Чайки» и прилегающей территории должны быть построены торговые ряды, гостиничные и развлекательные центры с боулингом и семью кинотеатрами, а также тысяча парковочных мест. Здесь же вырастут две жилые 21-этажные высотки. Трудно себе даже вообразить, как изменился бы город, вырасти за моей спиной. Два гигантских муравейника – Хорошо, что этого не произошло. Однако на месте культовой гостиницы сегодня непонятная архитектура новых торговых центров. Возможно, когда-нибудь они станут памятниками архитектуры, но это будет точно не сегодня. Расставаться всегда немножко грустно, но в сердце живет надежда. До новых встреч. Архитекторы проверяют, верно ли звучат построенные здания. Нет для диссонанса преобразованных ими пейзам. В начале 70-х годов прошлого века был разработан и утвержден генеральный план развития города. По нему все новые гостиницы и санатории должны были строиться в одном стиле. Поэтому гостиница «Чайка», «Ленинград», «Кавказ» и так далее так похожи друг на друга. В том числе и гостиница «Москва». Она долгое время была лицом города Сочи. Ну, до свидания, спасибо вам большое. Ой. Москва открылась в 1974 году, и ее оригинальная архитектура сохранялась вплоть до Олимпиады. Предусмотрено возведение и модернизация около трех десятков гостиничных объектов курорта. Среди них одна из самых известных и знаковых сочинских гостиниц – Москва. Первоначально планировалось существующее здание гостиницы «Москва» снести, а на его месте построить высотный многофункциональный гостиничный комплекс «Сочи-Плаза». Однако принятие генплана и правил застройки землепользования в прошлом году сделало невозможным реализацию этого проекта. Тогда было принято решение о модернизации существующего здания. На градостроительном совете сочинские архитекторы единогласно высказывались против предложенного нового фасада гостиничного корпуса, назвав его плоским, неинтересным и удручающим. В результате проект был отправлен на доработку с обязательным условием представить в следующий раз не менее трех вариантов решения фасадов. И они их показали. Один даже утвердили. Но строить почему-то начали все равно по старому дизайну, который был назван плоским и неинтересным. Что примечательно, гостиницу Москва построили всего за один год. В период с 1973 по 1974 тут воздвигли 12 этажей. А современные строители не смогли перестроить уже готовое здание за три года. Из-за этого Алимстрой выставил огромные иски госкорпорация олимстрой пытается взыскать с олимпийского инвестора сочи plaza 101 миллион рублей По словам представителей руководства отеля взыскивание такой суммы может привести к банкротству компании и как следствие к финансовым проблемам генподрядчика и субподрядчиков замораживание стройки в центре города с тех пор в самом центре города изуродованный труп гостиницы москва а под моими ногами не роскошная уличная плитка а самая дешевая тротуарная знаете я, наверное, ошибся. Гостиница Москва и ее архитектура до сих пор являются обликом города. Да и не только города на самом деле. Ведь мы сегодня с вами живем в одном огромном торговом центре. А над нами большая пластиковая вывеска «Сочи Плаза». Дом культуры «Токсомотор» теперь торговый центр. Гостиница «Чайка» — торговый центр. На месте «Лотоса» теперь тоже маленький торговый центр. Даже морской порт, лицо города Сочи, это торговый центр. А то, что когда-то было центром и символом торговли, теперь выглядит вот так. Эта площадь всегда была центром торговли. До революции здесь был базар, а при большевиках торговые ряды. Но в 1956 году строят вот это вот красивейшее здание открытого рынка. Модернизм еще не пришел в воду, поэтому здесь мы видим такой ампир с красивой лепниной и большими витражами. Кстати, они такие же, как в 1956 году. Я очень часто вижу, что эти витражи бьются, но их кто-то меняет. Кто-то до сих пор сохраняет нашу с вами историю. Однако, очень интересная деталь. Входная группа сегодня утопает в ларьках и шаурмячных. Что очень интересно, вместе с этим зданием были построены еще два других. Тоже в стиле ампир, здесь были красивые колонны. Сегодня их нет. Администрация Сочи пытается сделать курорт мирового уровня, и мы можем подкинуть им маленькую идейку. Чтобы Сочи стал на шажочек ближе к этой идее, надо всего лишь снести ларьки и шаурмячные, вернуть историческую входную группу и реанимировать эту площадь. Сделать здесь побольше клумб и скамеек. И тогда у них все получится. 2 января в глухую ночь мой теплоход ошвартовался в Сочи. Хотел я вышел наугад по переулкам, уводящим прочь от порта к центру и в разгаре ночи набрел на ресторацию каскад. Каскад открылся осенью 1966 года и вместе с кондитерской Аленкой простоял на этом месте вплоть до конца 20-го. Такая стабильность сегодня нам очень нужна, ведь в мире торговых центров и постоянно меняющихся вывесок магазинов нам просто не понять молодому поколению, как это – ходить в ресторан, в который еще такими же молодыми ходили наши родители. Один из старейших ресторанов города «Каскад Престиж» готовится отметить свой юбилей заведению в 50 лет. Разговоры о сносе ресторана «Каскад» и строительстве на его месте новой 20-этажной высотки на деле оказались безосновательными слухами. Это наша телекомпания подтвердил главный архитектор Сочи Олег Шевейка. Ресторанный комплекс Каскад в центре Сочи продан. Об этом сегодня сообщили в российском аукционном доме. Торги состоялись 20 марта. На продажу было выставлено недвижимое имущество комплекса и земельный участок площадью более 8 тысяч квадратных метров. Он находится в аренде до 2058 года. Но любимый ресторан увесь Попрудского точили зуб еще с нулевых. И даже архитекторы хотели снести его ради еще одной бездушной многоэтажки. В начале 2000-х сочинский архитектор Леонид Звуков предложил снести громоздкую конструкцию и в самом сердце Курортного проспекта возвести многоэтажный многофункциональный элитный жилой комплекс. Несмотря на массивность и высотность будущего дома, автор проекта уверяет здание впишется в общий архитектурный план города и даже преобразит его. Таких многоэтажек, которые украшают облик города, уже десятки. И куча стоит недостроев. Куча стоит небоскребов, которые полупустые. И сколько еще культовых мест нужно снести, чтобы мы с вами успокоились? А если вы мне скажете, что «Да ладно, что это? Зачем переживать за эти культовые места?» Ну, вам на это ответит классик русской литературы. Сначала в бездну свалился стул, потом упала кровать, потом мой стол, я его столкнул, сам, потом учебник, родная речь, фото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 Что может быть еще лучше, чтобы описать мир победившего капитализма? Очень интересно, что если мы смотрим на старую хронику или фотографии, то в тоталитарной, абсолютно нищей стране, где у людей не было ни туалетной бумаги, ни зубной пасты, могли сделать что-то для людей. Сегодня мы с вами живем в сытой и богатой стране. А видим... Видим вот это. Становится доходчивее такие понятия, как Любовь к отчему дому, городу, городу, где родился и растет. Неустанно совершенствует работу с тем, чтобы всегда быть достойными своего прекрасного города, его славы, самой популярной здравницы страны. Каким же будет Сочи завтра? Этот город – достояние всей страны.